кубки не поднял но хочу 2 на 2 да то что мы выиграли этих двоих идей новичков 2 против 1 профи конечно против выигрывает конечно доказал доказательства есть на канале может поискать если конечно я еще выложу ее О, пошлите 3 на 3 там просто 2х это очень важно потом один на 1. серебро ох там тяжелее лучше с кем-то играть а, 3 на 3. Полающий стоп. О а чем у меня тут э, напарники без клана? Что не понимаю. Это значит, что они будут одиночками Я понимаю. Очень тактика ясно Куча-куча количеством. помнить как я раньше Галема стачил? Просто куча-куча призывал, призывал, призывал. Как я не останавливался? Я это не понимаю. Чуть потом показать вам. В а, ролике на канале можешь поискать. Это было вообще шикарно потом через пару лет мы можем присматривать, можем присматривать, может там что-то измениться. ура нападет у на нас, ставлю арбалеты, будет все классно. Не нападет, все будет нормально. Первым пошел, как у вас дела? Ага, ДФ, ага, Ну а, куда идешь, кстати? В базу. Уезжали сразу в базу. казаром прям там. Окей. Строим еще что уже время. Mm. Кто, все? Кто атакует? Я считаю, что нужно еще брать, брать, брать, брать. брать чтобы прокачаться. Я считаю, еще нужно забрать куда вот, эти все мамы. Все пополам. делиться Значит, будет война с ними. Они не буду лица им будет крышка так, окей. обходите как хотите а я хочу уже это большого бедней 6 блин а он сто дороговато но ну, можно подкопить и будет все классно давайте копите на него или потом а если вдруг и заберет сердечко да стоп маг ладно да обычно пока что делаем потом уже сильных это дело в том что когда будет уже база сначала сбор точки потом уже войскам угу. защита атака арбал защита атака эх вспоминаю старые времена да уже их не вернуть ну можно пересмотреть вот да это хочется радует можно брак да, там базу вдруг там брак что то стоит кучу забрыкобрак что за там мучишь а? а я кусоч тоже снова что строить что-то новое нет нет тоже конечно мог там построить ну ладно так я понял шестого регенерашн помочь нам регенерашн что такое это враг это не наш не наша база я думаю что за прикол знаете, будете им писать слишком медленно. Не слишком мало войск. Нормально. Ну, спасибо. Все, давайте клазите. Пошли проверим эту базу. Он там что-то мутит. Что враг. Нормально. Там лучницы. Войска. Хм, помочь. Что такое? А, переманил сердечком Вот как это все выглядит. Я понял. Говорится что тут уже заполнено. Призываем, призываем, призываем. Маны уже хватит, говорят. Говорим, ман терять потихонечку. Окей. Okay. Маны, маны, больше маны, чтобы прям накопить на одного героя. Который очень дорогой. О. Вот почему их мало ман. Потому что я тут вечно, товарищи. Окей, okay, теряем ману. Проверьте базу, вдруг он там еще. Кстати, главная тактика, помните? Такая главная тактика, я так называю. В принципе, можно такой взять. призываем кучу гно давать убивать что-то найти 4 гнома можно класс. не всех не возьмут все отступайте поубивали генеральшн экономим на да? типа 2 экономим ломался мы будем на... вдруг он там еще такие опана туда сюда туда сюда больше больше гномов а, может быть базу построить там хочется, базу. хочется. это такая секретия другую ага, там вторая попал попался кстати там что-то хранят Ну все билетного персонажа конку сломали и потихонечку такая так называется короче может помочь пожалуйста кстати нам нужна база здесь да в принципе здесь вы атакуете упорт очки там точно ходить и стучить потом подумаем чем, о чем о чем Здесь, так, а? по -быстрому Так, стройте там. По-быстрому, так бум-бум-бум. Да. А что, да. отлично, так. Уже 150 двой. Генеральшим нам Он такой, что там, но база, это куда? Но база. Только понял. Окей, больше минералов можно атакувать, в принципе. кто кто будет открывать первым? Брак или мы? Это решает все еще все решать будет а, атака беги то синего дивана а тоже вам, в принципе атакуйте а, я понял чем куда вы идите. со своей ордой а, мне скучно просто все а ему гердык о вот как Кругленно, фарбово... Шо это? Укола. Атакуй типа полный. Ваня просто куча воинов. Че-то с ними сделать нужно. Тут меня сломал, лучше. С база тогда Вот такой вот. Вау, мне как-то не жалко войти. Пора уже атаковать. Это их не ошибка, я понимаю. В принципе, атакуйте, но полна, полна, силу возьмем немножко, все атакуйте, даже может быть здесь падим, мы возьмем там, там что-то. Майорскорим. Где он тут? Силяет, атакуем, врубай. Моя а точку захватим тут вот, сам. Чтоб было больше ресурсов. атакуйте Вот такой во блин он тут вражескими такой прямо 360 такой так Да. А, он такой нет моя армия откуда строить базу Давай. Давай, давай, давай, давай, врубай всех, потом фарбовар, венершинс, ага, понял, понял, что ты мультик ускоряем, Призываем мне, а, тут можно призвать, в принципе, атакуй, давай, замутим, байми, ремонт, Давай, на всем. На, рубаем экономику, врубаем тогда да. На, на. Потом уже... И так Вещи эти Первая атака, было главное. Нас со всей ксаклавностью атаковать, не просто так одиночка быть. Это вон, ошибочка. мне уже учили об этом. Я уже припомню урок. Опасный человек. Я захочу весь все точки построить О, тут точку, О. Вот точку я хочу построить, конечно. Привет. Ну. Так, у по типа, полной. Давай. Сила. фарбон Тут еще построим. Такое что там строишь? Это моя база, я такой, не, дерьмо я. Прикольно еще. Тэш. пошли проверим, что называется. Все, сдавайтесь, вам уже пик. Базу врываем сразу, чтобы базу уже построил наконец-таки. Можно прям тут. Туда и туда. Если можно. Силой. Сила вырубать Стройка. Все, сдались десятиминутовый получается, нет это а мало, блин, ну, уже скучно, десятиминутролик, сказать, скажите, кто ты халтурщик? Пошли тогда один на один, сейчас покажу всем, кто халтурщик. Еще а? покажу, один на один, просто один X, да? Блин, не скрыли. Ну да, о, пошли. Лего. Что-то было, не пойму, что такое? Он с медалью. Круто. Так, круто, так, так, так, ну такой себе, ну пицца запомнят. Это вот, значит, что бонус нам? Корот, там тысячи. Это бесконечность? До бесконечности будет. Вот знаете, что мне интересно? Это всегда интересно. Сейчас, отлично. Ну-ка там стоят. Ах, не успел посмотреть. Ага. Угу. Что хотите новую карту уже? Я тоже хочу, конечно, новую карту. Да это так на раз, да? Было, конечно, классно двоем против одного без клана, а я с кланом капец. Если бы увидели ролик, да, ну классно. Можешь поискать. в конд. Как он не знает, где мы находимся? Отлично. Сын запустит ты путь или сразу хм. это будет на шахе матна чуть о авто давайте авто я не вроде на авто что такое а. не сдаваться а то вдруг скажет враг что за эйко макс рестенько не сдается я когда слышал да, да, да, я не сдаюсь. Ну давай, не подведем меня, окей. Давайте, пора уже. Че-то как-то уже не приходит к нам. Ой, ну, не все так быстро. Расширяемся. Захватываем точку здесь. И... Расширяемся, давай. Конечно, нужно что-то новое. Например, на нов базу Как и он, вдруг там. Давайте, регенерироваться. Вот. лазик один ну, давай проверим вдруг он там вот, а мы такие вот керды, кердык тебе. так можно скорее кстати да, скорее что там прах а. окей а. тут а тут у нас есть такой свет который нам поможет его найти это все помогает ага. рядом с нами а. а там ничего не копит но сейчас будет делать что-то она с не хочет ну характер человека были по характеру узнаем конечно желательно брать символы подождем а, так он сову запустил? Могу. Как то. А сова. Вижу, вижу. Никогда mm. mm. не решится. Того так не продержи, не продержись Все. Вот так. Где он? А. Окей, okay, база, все, ты не можешь трогать. Ну, захватывайте новую точку, вдруг. Тут... А, он тут не поймет. Ну, там может, по привычке. А я сюда пойду. Так что тоже используйте, друзья, не по привычке. Чтоб враг по привычке, а вы не по привычке были. Это очень помогает. Значит, казарму строит. Он ему. Ну, блин, какого черт? Ну друзья, ну я не знаю. Какого черт? Где сюда, мой. наш герой отдай его. Это иллюзия. А, Нет. Так когда она уже? Но он был сильным. А хорошо, что ри ритм я взял все-таки, друзья. Это а очень хорошо. Нет, я не хочу. Хорошо. Больше махну Даю жмах не тож мало то у меня есть сердечко Да ладно вам уже Я ненавижу ты груда уже <смех> блину какого работайте хороший вас Сдавайтесь Это купить по полной нафигешь он то это то это делает центр ремонт он что-то понял ладно тебе брол хорошо расширяемся а да твою же магнитолу какого теварта он забрал моего воина? Друзья, я так не играю. Пошел он, вон, Стыд, просто позор стыд. Он забрал моего воина. В смысле, Играть моего воина. От смысл Ну и что ты забрал? Ну да, ну и что. Он уничтожит до конца 2. -2. Хитрый. Хорошо дальше мана, мана мана мана Тактика новая. Ну тактика, ну тактика, ну а тактика по названием. Ускори или погиб. Лучницы не помогут вам, ничего не поможет. Ускори погиб. опа давай, давай. Молюсь, пожалуйста, дай бог, чтобы он В принципе, можешь построить базу. Помолчим. Друзья, молитесь за меня. Ой, господи, я не хочу, чтобы он меня нашел. Он побыстренько найдет. Как ну какого черта он забрал, моего? Ладно. На ну, что пиваю? Его... Так, одномозаиц. Настроим его. С борточки, где он, По центру. чтобы понял уже он, он же все понял к черту его да? к черту его. к черту Черт. чтобы он провалился снова. Ну как как у нас работать? Смотри, что пушка двигается. Ну, вот. А, ну да, она двигается с помощью. Сейчас придет армада. Привет с тобой. Если у тебя будет сердечка, друг мой, это классно. Если будет большая карта, то бери его. И мне, если не будем врать чем-нибудь. Да, это нужно знать для тебя. Так. Да. Но в принципе, -воина защищает, а он равновешенно защищает однокровно убийца чтобы ты провалил за новую желательно за реально сильно стал видите видите все 1 он квест выполняет. М -м -м. как его узнать а, ну есть шанс блин бронзов то есть не скидка но не денег вы знаете на марн пройти на всем А реально восемь? Да, вроде да 1-1, да? Да, Макс Риск Вот скотина да. А, -а, а, Я понял. Он проиграл. Зачем? я Ну это моя ошибочка. Вот сегодня, сегодня Ладно, в следующем ролике продолжим. Всем удачи, пока.